Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Ара Тибидора. И сегодня, конечно же, ребята, я буду вам говорить про э, канал Мандаринка. Да, ребят, я сделала вчера вечером. Мне, конечно, сестра помогла, но я все сделала, ребят, у меня канал. Вот, Давид сейчас его покажет. Пока у меня там два ролика. Я пока еще только начинающий. Заходите на мой канал и подписывайтесь на меня. Вот, я, я вам, короче, сейчас скиду ссылку в описании. Да, да, да. Вот, все. Так, я уже подписан на нее, как вы видите. И вот тут вот такое, вот доказательство, что она 4 апреля создала аккаунт. Да, да, я вчера вечером. Угу. Людика только даже даже один день. Два, может, два Ага, у нее, кстати, прикольная аватарка. А? Так. Я а ее скоро поменяю, ребята, а вот так. Ну да, кстати, я, я ей, короче, предложу, какую, хотя не, она сама выберет. Я, я уже ее нарисовала, ребят, я, я не ее не сегодня, наверное, Да. Да. Да-да, не удивляйся. Ну ладно, допустим, то, что ты, типа... Ну ладно, короче, ребята, смотрите на нее канал, подписывайтесь и, и еще не забывайте на меня подписываться. Да-да. Ну хоть и поставьте лайк, пожалуйста. Да. То мы хотим очень, чтобы у на нас подписывались. У меня два видео, у меня целых девяносто три видео. Еще семь видео у меня будет сто видео. Да -да, не кстати, ребята, кстати, ребята, я уже выпустил трейлер подборка моих видео. Смотрите, вот нажимаете на трансляцию, и вот скоро подборка моих видео будет выйдет 8 апреля. Да-да, не удивляйся, да-да. А, а, а будет, а будет, а будет, а будет, а будет, этот по киевскому времени где-то в 19.55. Ребят, мы, мы очень просим, мы просто, просто хотим, чтобы вы на нас подписались, чтобы, чтобы мы вы купили патрия микрофоны, патрия, звук, камеры нормально. подпишитесь на нас, раз, пожалуйста. пожалуйста, вы же, вы же вы хотите, можете, чтобы ролики были лучше? Ну да, кстати. Вы же хотите, чтобы у на нас чтобы все было классно, классно чтобы все, все было окей, все окей, чтобы у нас все хорошие ролики были. были? Да. А, а еще, как мы сейчас снимаем? И еще вот, ребята, и вот из-за чего мы хотим вот так сделать. Смотрите, я сейчас вот иду на канал, ой, не на канал, вот, где-то в этот видео. Как вам не стыдно? Вот, ухожу на две недели, но я сейчас не уходил. Смотрите, вот, о, сейчас, подождите, где я вам? Тут, короче, написал коммент кто-то. Тут написал Я просто хайпюсь и вам и все. А хайпиться это как? А хайпиться это. Хайпиться, это типа которая можно сказать, как ну хайпиться это можно сказать, как будто он вот, например, представь себе, какой-то ютубер вот хайпится. А другой говорит, что э, типа, ну, он хайпится, но э, хайпится это означает то, что типа, вот, например, э, когда вот, ты говоришь, у тебя там мало просмотров, у тебя мало подписчиков, и вот, и это означает, что типа хайпится. Это мое мнение, если чё. Ребята, мы вас просим, вы подпишитесь на нас. Если да. бы вы были вот если бы вы были этим и вы бы у нас попросили, ребята, подпишитесь. Вот мы бы вам написали в комменте, ну подпишитесь, пожалуйста, подпишитесь, когда на нас. Мы стараемся. Каждый день мы сейчас снимаем там много роликов. Мы с Давидом, мы с очень с ним стараемся. Мы очень хотим, чтобы, мы, чтобы у нас было хотя бы 50 подписчиков. Ребята, Ребята ну, пожалуйста, ну хотя бы пятьдесят, Давайте наберем 50 подписчиков хотя бы за два месяца. Вот вам просто, наверное, сложно подписаться <связывая> на канал на меня и все. Вам просто так, наверное, сложно. Ребята, ну просто мы вас просим, ну подпишитесь на нас, ну пожалуйста, ну мы не знаем, ну что нам сделать, чтобы вы подписались. Просто, если бы вы подписались, вот вы подпишитесь, подпишитесь извиняюсь. А вот у нас будет лучший звук, будет, камера лучше, у нас вообще от мамы снимаем на ноутбук, а я вообще на телефон снимаю. У меня ноутбук э, не игровой, он э, никакие игры не тянет. Я хочу, чтобы у меня хотя бы был игровой ноутбук. У Давида хотя бы тянет игры какие-то, а у меня вообще игры только вот такие, какие э, бесплатные. Э, Ребята, ну, подпишитесь. Вам что, не жалко, у меня что, вообще ноутбук, и вообще он провел тысячу лет? Вам что, не жалко, у, у меня вообще, что игры нет даже? Now okay. uh huh. У, его, у, у Давида у хотя бы можно игры какие-то скачать, но у меня вообще не никаких игр. Да. Я только не вот не такие бесплатные, бесплатные игры играю. Да. Ну, да, ребят, пожалуйста, ну, понимаете, знаете, что, что если бы у вас не было ничего на денег, даже на нормальную камеру и на звук нормальный, и даже на нормальный ноутбук, что бы вы делали? Пожалуйста, мы вас не просим нам додонатить. Мы просто просим подписаться хотя бы и поставить лайк. Ребята, просто, вот пожалуйста. пожалуйста, даже не надо, надо спускаться, спускаться, чтобы лайк поставить. поставить. Ребята, вы просто нажимаете, а, и там вы, в углу вы такая штука, и там лайк. Вы нажимаете на этот лайк, и все, и все. вам даже не надо спускаться, вы поставили лайк. лайк. Ребята, пожалуйста, мы вас просим. Очень, очень сильно, tempo. поставьте лайк. Или хотя бы пишите, пишите хоть какие-то комменты, комменты, поддержите нас. нас. Мы а очень вас, очень вас просим. Угу. И очень вас любим. Да, да, мы, мы просто, просто блогеры, блогеры. У них э, у, у них больше денег. денег. Вот только вы подпишетесь, у нас у будет, будут деньги и, и все будет у нас новые камеры э, нормальные. нормальные. Мы, мы будем, будем сниматься. Смотреть, у нас будет звук, звук идеальный, идеальный. Мы будем у нас надеюсь, будет нормальные ноутбуки. Освещение, даже, даже статив, кстати, и еще вот, например, когда, вы, вот, когда я вам задоначу, вот, например, вот там тысячу робоксов, то, смотрите, а вы на меня даже не можете подписаться. Я, вот это тысяча робоксов, это очень много, ребят. И это, это деньги, деньги вообще-то, ребята. А, Давид да просто так потратил деньги, чтобы вам раздать, раздать, а вы ему... Нет, мне одну подписку не даже не дали. дали. Но, ну, ребят, это, просто... ну это... Не... Условно, давить да, больше да, так делать не будет, потому, потому что все захочут так, а я, ребята, не могу, у меня да. даже денег почти нету, даже да. на звук, просто, просто на звук, звук какой-то, или на стратег, или просто, даже, даже на просто, просто на, на, на, на ноутбук на нормально. Да, кстати, ребята, еще не, вот ребята, вот реально. Вот смотрите, вы, получается, просто так Ютуберам, которые у них 597, вот, например, Подписчиков, а вы им набираете Подписчиков, да, получается А у нас, блин, меньше, а вы, получается Просто так набираете до да, этих Ютуберов, просто, просто так Походу подписываетесь, а на нас вообще нет Ну, ребята, ну мы же стараемся для вас Мы просто, как сказать Мы германы, Мы даже, понимаете мы даже не включаем э, такую программу, чтобы включать донаты. Мы даже их не включаем, чтобы на вас не формить деньги. Мы просто хотим, чтобы вы на нас просто подписались. Это максимум, что мы от вас ходим подписаться. Подписаться, просто подписаться. Это, Это так сложно, ребят, но я просто сама. Меня, да, меня бесит, что все люди, что все эти, что все люди, все вот все как как сказать, вот все. Ютуберы uh, вас просят подписаться, делают рекламы, да, да но это, это тоже то, весело. Но я стала ютубером и поняла, вас, что ну да, да, просить да, это да, тоже да, как-то -то как некрасиво. Но мы вас один, один мы, мы три раза, да раза хотя бы в роликах да, будем вы, говорить. Да, ребята, подпишитесь да, на нас. Мы просто вас умоляем. Не да, подпишитесь. Да, нам помолиться, чтобы вы поставили лайки, подписались. Да, да, ребята, и, мы так, и мы так будем повторять еще раз, чтобы вы на нас подписались. Потому что, вот реально, вот у меня раньше вообще было два подписчика, и меня за что-то забанили потом. Ну, банят еще, если ты повторил ролик. Еще за это банят. Но, ребята, мы просто вас просим. Мы не умоляем вас. Просто подписаться. Просто. Ты сказала, ты сказала, что ты... Ты сказала, что ты умоляешь, типа, подписаться на нас. Я понимаю, ну просто, не знаю, пожалуйста, подписчики. Ну кто смотрит это видео? Просто хотя бы посмотрите видео. Если вам не понравится, Пожалуйста, можете написать в комментариях, мне не понравилось. Мы, мы изменим, изменим ролик просто. просто. Мы снимем мы другой ролик, какой будет. Вы. Вы, может, вы можете, вот смотрите, вот вы потом жалуетесь, что у нас клевые ролики. Ролик. Так вы Это просто напишите в комментариях, что, что вы хотите, что хотите, чтобы мы сняли. Мы, мы снимем, снимем не мы хлянемся. Мы посмотрим комментарии, мы посмотрим. посмотрим. Если вы, вы захочете, Майнкрафт, мы снимем Майнкрафт. Хочет После пойти в Майнкрафт за 24 часа. Мы пройдем за 24 часа Майнкрафт. Нам не слышно, вам только два раза отказать. назад, три, три, три клика. Три клика. На, На, смотрите, клика. Смотрите, смотрите, смотрите, ребят, извините, что я перебью. Ребят, а если, вот, например, вы хотите, чтобы я показал вам лицо, то тогда я вам лицо покажу в Твиттере. Если, если вы, вы, будет 50 подписчиков, не, не, не, когда они попросят. Тысячи? Нет, они никогда попросят, потому что типа я, я оказал их не лицо. Ну да, ну, раза, да, Ребят, Ребят, ну, ну просто, просто понимаете, вы понимаете вы а, два раза, три раза просто спуститься, это раз, раз клик, второй, второй подписаться, подписаться, а третий просто, и и и и в и в и ну вас не просим даже колокольчик ставить, просто поставить лайк и подписаться. Лайк Лайкте обязательно, хотя бы посмотрите видео полностью. Видео полностью. Угу. Ну, видео полностью. ладно, ребята, будем заканчивать. И, вот, и не забудьте, пожалуйста, подписаться на меня. Я просто... Мы просто стараемся. И это нас теряет очень много времени. Ребят, вот я болею, но я же для вас ролик снимаю, но все равно снимаю. Но я болею. Как вы слышите, по-моему, камера. Вот друг, ютуберы тоже болеют, а... А другие, типа, подписчики их не поддерживают. А вот когда, вот опять Сенька Мандаринка сейчас болеет, да вы не поддерживаете. Да, я болею, ребята, уже так э, нормально, уже довольно много дней болею. Ну, не так долго, но точно неделю уже болею. Ну, неделю, не да, знаю, сколько, но я болею. Ребята, ну, давай уже будем заказать, потому что мне уже, как бы, там нужно пора. Ну да. ну да. Ребят, ну, да. Всем, всем пока! пока пожалуйста, пожалуйста, подпишитесь. Всем, всем пока! пока.